Какого роста у тебя, ковбой? Твердая семнашка. Твердая семнашка? А когда мягкая, сколько? Семнашка. Прикольный подарок. Дус, а у тебя, дес. У меня девятнадцать. Ну, проверять не буду. Не, не надо. Неплохо, а хороший результат. А, Артурчик, чем ты порадуешь нас? Днем 17-19, ночью до 25